Вау, новое обновление в Майнкрафте? Нет. Мы сегодня играем 100 дней на версии 1.16.5 вроде бы с модом. Одним. Это мод пишет нам ошибочку, что что не совмещается. Вот, блин. Сейчас только все поправлюсь. я такого не ожидал. Окей, в принципе. 1.16. 1.16.5 это мод под названием увидите сами принципе наверно просто для так а теперь я сейчас выйду да я тоже покажу конечно экранчик вот этот майнкрафт видите порчи и скинул скином тоже рекомендую канал альфа прайм он снимает майнкрафт а и тут было же такое дело для майнкрафтеров а кто хочет мультфильмы смотреть и на что интересное, интересное. Кстати, что это такое Что запускает куплен Майнкрафт? Кто хочет что такое вот интересное и увлекательное рекомендую канал Max Rizk. Он снимает тачки новый сезон. Я вам рекомендовал канал Айко Prime. Тоже прикольно. Ну не так игры снимают. Так что не волнуйся, просто там такая вот коллаборация. Да, а дальше реки вдохнул общий Roblox. И все остальные, это начинается наши темы, нашим Это мой такой. Белый, синий канал. Так скажем, синий добрый канал. Майнкрафт. О, астрокч ⁇ Кстати, она еще расширилось. И, кстати, закреплено комментарий именно в описании есть социальная ссылка вам что-то в общем то 100 дней э, с модом одним очень жестким я не знаю вот такое а реально он не работает блин у нас мод не работает на самом не по модам он не рабочие хорошо честно пишу скачать мод мод Хар. Декор. Я знаю про хардкор точно. На хардкор. Все. Снова версия желательно. Мод хардкор. Вау, что Интересно. Но я хотел бы сейчас сам тот север сейчас. Крафт моды. Да, в принципе, я тоже вам покатать помочь, как это скачать. Только напиши в комменты. Вот они тут Хардкор. А ты а английском писать, чтоб нашлось? Такое хардкорно. А то вижу, что динозавров вообще не тащит. И пишет тут на с Ну блин, пошл. Вау, что это куклу? Какие-то когти. А, скачать мод на мопоп для Майнкрафта П. Мобы. Так я ж написал моды. <смех> я ж написал моды подождите как это работает что майнкрафт кар да. есть, там есть майнкрафт север вау прикольная карта делается хардкор это хардкор рейл смотрите это реально хардкор это выживание квадратном мире. Зачем выживать где-то в другом мире? Давайте выживать в квадратном мире. Отлично, я придумал название. Так, скачаю версия 1.12.2. Как раз моды можно. Я скачал, потом скачиваем моды. 1.12.2 1.12.2 неважно Не важно, какая версия, так думаю. Там просто 100 дней хардкор выживания на кубе. Вот это будет топчик. Вау, что это такое? О, кстати, это офигенное. Вот просто сейчас зайдете в офигенте. Ну, это такое себе, если... ну что-то есть декорation. Это как деструк. Эээ.. 15.2. Да, оно. На русском клас. Так, еще один мод нужно. Хоть, хоть два мода, вот будет нормально. О, Это decoration. Часики но ну это шикарно на. Да. давай только не переборщики потому что бывает такой даже бах Поэтому проверяйте всем ну все думаю хватит так теперь я выхожу а то нажимаю папочку и сори сори сори так нажимаю папочку убираю серверс yes. это у нас карты так дальше нажимаю Блин, папочку еще я рекламу, я могу показать вам экранчик Показать вам экранчик так загрузки И еще один sky Skyblock. Ну хай будет Skyblock. Все отлично, хайбуд Skyblock. В принципе, я не прячу, да? А кстати, а отбеги тебя прячут. Давайте тоже так будем это все полить не классная идея такое вот так я это все удаляю. мод запихиваю один 2 16.5 смысла не надо это тоже кстати двойной мод класс все запускайте minecraft хочу что подписчики стой стой стой стой нет вот черт все я закрыл отлично я ж версию поменял майнкрафт, майнкрафт, я версию поменял, алло вот у вас такое бывает когда вы играете майнкрафт вас куча ошибок пиши комменты возможно да тоже так, а теперь я делаю очистку. 1.12.2, запомнил 8, я не эм, этот лаунчер загружается, знаешь что такое? знаешь, пиши тоже комменты чем больше комментов, тем лучше 1.12.2 Данная версия было обновление на север несколько рекупации. Есть... Ответить да. Да, разрешаю. О, тут есть еще GTA 6 в roblox север. встретим GTA 6. Бови, не знал. Нужно поиграть. Окей, в принципе. Друзья, кстати, рекомендую написать тут Бакуган Фанхаб. Например, Фанхаб. Да, это не моя игра, но потом будут мои тоже игры, обещаю. И видите первая вкладочка. Это мой канал с дружком моим, другом, моим. другом, другом. Вот вторая у си, третья серия вторая где-то потерялась. Вот первая вот третья серия топчик. Там просто. Давайте в принципе ключу, что там такого. Всем привет, бойцы зовут... Ой, мои, это бойцы Вагуган. Не за. сколько лет? Да? Да, и трейлер появился, и в общем-то тут Прикольно было. Этот это, это таким маленьким да, вот уже, уже 9 месяцев, 11. А, не, не, не мой, вот. А, вот так. Год, 11. 11 месяц, апрель. месяцев. Итак, Майнкрафт где-то. Но весь играем. Хардкор выживание, я готов. Честно, я не ожидал, что вот он, пас... Вот, я его про него снимал. Есть еще один скайблок. Даже картинка такая вот. А он то он такой квадратный? Ну ладно, давайте с модом дам. На... вам отдавал на эти вот блоки и на декор. Где это я? Ну я скин, кстати, не изменил. Все, друзья, 100 дней. Кстати, потом скин изменил. Не, ну прикольно разработчик просто молод. Спасибо вам за такое. Так, у нас тут есть авто автоджамп. jump, авто какие тут авто jump. Блин, нет слепость. Она навсегда. Прикиньте, свинки. Так, ну что первое дело, конечно, же первым дело, конечно, же дрова рубим. Сколько я времени потратил на это все? Вот рекорд поставил хоть на ну, на 8 минут. Не опоздал нормально. Подписчики, я думаю, не, не. напишет молодец, такое. Напиши комментарий, я молодец. На 95 даю. А больше не могу там. Нужны. на что нужны фпс трафик? атаки. Ну хай будет прицел. Винти. Давай извините. А давай ничего. Отключить. Не так не хочу. Ну, хватит, у меня успеть фпс вам. Вдруг будут какие-то колебания, все такое вот. Так, соберем, конечно, дрова, там <связывая> слышу, я слышу. А вы слышите зомби там дрова сек, как жители жить или Кровь! Не слепость! Чё? Ой! А, так вы тут. А, стой, стой, стой! Нет, не уходите от меня! Стой, я попаю! Лео. Что такое? Лео мирный житель. Уголь 20 потом. сока свина кстати. О, молоко. Так, что делать, друзья? Пиши комментарии. Мне реально стран мно 100 дней выживать. Ну ладно, постараюсь. О, точно. Можно посеять что-то. Где-то есть водичка. О, кровать. То есть можно поспать. Спать можно только ночью. Я ж ничего не вижу и такое. А, какая будет книжка туши? А, это кто-то играл здесь, да? А можно меня собрать? Или это запрещено? Ну, 100 дней, думаю, можно. Так, ну что? Без источник, жалко, что нельзя. Так, камни, я не знаю, где камни брать. Эй, пусти меня! А что там такое? Железные дверки будет тяжело ломать. Тут тоже железные дверки паутину легче а там даже тяжелее между камня кирка до сломки это будет чем дополнение потому что не вижу я тут просто не вижу чего там такое не ну это реально классно так нужно что думать давай У меня уже есть она нормально кисточи типа того скрафтера, Ха, скрафтил прикиньте я могу рыбу ловить ну в принципе могу выживать слепости конечно строить сюда вот а можно майстекоме интересно это очень интересно О, вот Называется деревянным мотыгом. Раньше я ее помню, я уже так, сейчас, так, я А <связать> я думаю, хватит. Поле чудес. А, это квест у нас тут. Тих -тих -тих -тих. А где квесты? О, достижение. А, это новый квесты <связать> <связать> Я понял. 재미, что Соберем и вдруг это понадобится чему-то. Ну как не буду, потому